Статья Дмитрия Мыльникова на Life Journals Гидра. Еще до получения писем, которые послужили основой для данной работы, я находил в разных источниках или получал от разных людей информацию о том, что люди заражены некими паразитами, которые могут оказывать влияние на сознание и разум зараженного человека. Но при попытках проверить данную информацию я постоянно попадал на сведения о том, что иногда, весьма редко, человек с ослабленным иммунитетом может заразиться некими грибками, бактериями или прочими микроорганизмами, от которых ему становится очень плохо. Подобных материалов вы и сами можете найти в интернете в большом количестве, только все это не было похоже на какую-то серьезную глобальную проблему да и возможность установления ментального контроля над человеком с помощью данных микроорганизмов вряд ли было бы возможно. Нарушение работы сознания вследствие интоксикации – это да, это возможно, но не контроль мыслей и поведения. С другой стороны, исходя из личного опыта и собранной мной информации, я точно знал, что возможны различные телепатические воздействия на людей, причем вполне обычных вплоть до полного перехвата управления – когда человек делает нечто, о чем потом не может вспомнить. Причем человек этот в момент перехвата управления не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, хотя некоторые из них потом говорили, что были уставшими и немного рассеянными перед тем, как это произошло. Вариацией подобного воздействия является ситуация, когда люди видят то, чего нет, а еще чаще наоборот, когда они не видят того, что на самом деле есть. Раньше все это называлось общим термином «морок», откуда происходит выражение «морочить голову». Но полный перехват управления с потерей памяти встречается редко, гораздо чаще встречается передача людям чужих мыслей и желаний, которые они обычно воспринимают как свои, при том, что все люди делятся на несколько категорий. Часть людей не в состоянии отличить чужие мысли и желания от собственных, это идеально управляемые люди. Именно таких людей сейчас обычно ставят на ключевые должности в системе управления. Перед этим они должны пройти так называемый тест на управляемость, когда им отдаются определенные команды, а они должны их выполнить, не догадавшись о том, что ими скрытно управляют. Вторая категория людей, которые вдруг понимают, что слышат голоса, рассказывают об этом родным или знакомым, что в конечном итоге приводит их в психиатрическую лечебницу где их тем или иным образом излечивают, либо изолируют от общества, чтобы не тревожили своими рассказами остальных. Еще один вариант развития событий в этом случае, когда человеку начинают внушать, что он избранный, мессия, очередной пророк, очередное воплощение некой великой личности, и если человек повелся и поверил в свою избранность или исключительность, то он начинает себя вести соответствующим образом окончательно теряя связь с реальностью при этом в подобном случае действительно бывают ситуации когда у человека нарушается восприятие реальности настолько что без квалифицированной помощи со стороны ему уже не обойтись но это уже отдельная тема и наконец есть третья весьма немногочисленная категория людей которые осознав что происходит что-то ненормальное с обычной точки зрения пытаются разобраться с тем что на самом деле происходит при этом не теряя связи с реальностью и сохраняя способность трезво мыслить и оценивать происходящее. До недавнего времени я лично считал, что все подобные воздействия скрыто оказываются одними более подготовленными людьми на других либо за счет естественных возможностей, заложенных изначально в тело человека либо с использованием неких технических средств, разработкой которых занимались многие страны мира, включая СССР. Но оказалось, что данное воздействие осуществляется совсем другим способом, через специальное существо – паразита, которое внедрено в тело практически всех живущих сегодня на Земле людей. На данный момент мы решили назвать данный паразитический организм «Гидра» по аналогии с тем, как его называют в герметических текстах и старой, еще не искаженной православной традиции – Именно о данном организме, его свойствах и качествах, а также оказываемом воздействии на организм человека, которое нам уже удалось выяснить, пойдет речь в данной статье. Итак, представим. Человек заражен сложным многоклеточным организмом, который паразитирует в человеческом теле, и некоторые его проявления похожи на стрекательный эффект кишечно-полосных, поэтому он и был назван «гидром». Он массивно присутствует в тканях головного и спинного мозга, дублируя нервные окончания, то есть подключен к синапсам. Также паразит подключен к гормональной системе и имеет возможность ее стимулировать, поддерживая то или иное состояние сознания, набор переживаний, выраженных в виде стойких нейронных цепей. Он полностью пеленает наше тело, занимая своим телом все межклеточное пространство, не пересекаясь с кровеносной системой. И человечеству как бы давно известно про это существо. Начнем с Библии. Если отбросить всякий другой назидательный подтекст, то описание первородного греха можно описать одним единственным словом «заражение». Причем слово «первородный» мы читаем как прилагательное к греху. То есть Ева съела что-то, к чему прикасаться запрещено под страхом изгнания из рая. Это что-то было заражено, Ева заразилась и заразила Адама. Именно это и является причиной изгнания Адама и Евы из рая. Существо это так и называют зверь, лукавый хаав. Имя змеи на иврите, давший Еве запретный плод, видимо, зараженных личинками этого самого хаав. Гидра – греческая традиция, христианская традиция. По описанию легенды, на место срубленной головы вырастает новая. У кишечно-полосных стрекательные клетки находятся в батареях и сразу после обработки одной клетки на ее место становится другая. Аналогичный эффект проявляется у некоторых клеток, описываемого паразитом. Скорее всего, сатана – это тоже одно из его имен. Европейские средневековые алхимики говорили, что ни один смертный не способен увидеть это существо. Но это только потому, что в те времена необходимых микроскопов не было и доступно это было только людям достаточной степени чистоты от паразита, а так и смертный способен это увидеть. Видео и фотокамера фиксируют, по крайней мере, вот как средневековые алхимики его себе представляли. А вот еще одно изображение между гравюрами сто лет. На картинках изображено в точности то, что делает с человеком Гидра, она его полностью пеленает. На первой гравюре отчетливо видно, что человек спит, причем лежит он в могиле, а змей как бы прильнул и пьет его дыхание. На второй гравюре змей присосался к области сердца, то есть на обоих рисунках символически изображено поглощение гидрой – жизненной силы из тела человека. Гидра, обволакивая тело, блокирует высшие формы психической деятельности и иммунитета 95% стимулирует навязчивую картинку через контроль гормональной и нервной функции. Таким образом человек превращается в живого мертвеца, лежит в могиле. Живые мертвецы – прельстившиеся, угасающие иллюзией бытия. Метаболизм паразита очень быстрый, он заменяет полностью свое тело за 2-3 недели, поэтому ему необходимо постоянное белковое питание. Чувство голода, которое мы испытываем – результат его стимуляции для побуждения человека к еде. Любовь к мясу и калорийной пище – тоже стимуляция паразита. Даже современный человек частично является плодом его селекции. Согласно выводам современной генетики, 90% нашего ДНК не несет полезной информации, то есть, возможно, в процессе селекции с целью деградации эта часть была заменена на шлак – информационный мусор. Многие из читающих этот текст уже подумали, но что за бред, какой может быть паразит в теле каждого человека, если медицина давно изучила строение человека вдоль и поперек. Но не торопитесь с выводами, не стоит забывать, что сам термин «медицина» по-латински пишется как «медичина», то есть содержит внутри себя фамилию семейства Медичи, которые оставили неизгладимый след в истории Европы и, видимо, всего человечества, в том числе неоднократно обвинялись в связи с дьяволом. Да и на всей известной эмблеме медицины мы вовсе не случайно видим изображение змей, обвивающих чашу и наполняющих ее своим ядом. Если собрать основные сведения по гидре, то получим. Тело гидры занимает все межклеточное пространство, пеленное тело снаружи, занимая энергетические каналы, выделительную систему кожи, поры и все места, где нет явного кровотока, где нет сильного иммунитета. Второе. По всему телу расположены различные внутренние органы гидры. Третье. Основная масса тела гидры и ее центр находится в кишечной полости, там же находятся личинки или головы. Официальная наука считает, что 90% иммунитета расходуется в процессе пищеварения. Основной вывод. В теле человека гидра представлена лимфатической системой человека, а лимфоциты и есть клетки гидры. При этом лимфатические сосуды – это кровеносная система тела гидры. Она не пересекается с кровеносной системой нашего тела и в ней нет иммунитета, кроме иммунитета самой гидры. Официальная медицина, точнее медицина, утверждает, что лимфатическая система есть часть иммунной системы человека, которая необходима для вывода токсинов из нашего организма. Давайте разберемся, а так ли это на самом деле. Лимфоциты относят к общему классу кровяных клеток, которые называют лейкоциты, то бишь имеющие белое тело. Но данный класс включает в себя достаточно много разных клеток, которые отвечают за иммунитет человека. При этом у всех этих клеток, кроме лимфоцитов, есть одна особенность. Они формируются только в костном мозге, переносятся только через кровь. А вот лимфоциты производятся не только в костном мозге, но и самой лимфатической тканью, то есть телом паразита. При этом настоящие лейкоциты человека, которые поглотили некие инородные тела или микроорганизмы, именно через кровь выводятся из организма, не попадая ни в какие лимфатические каналы или лимфатические узлы. То есть у человека уже есть вполне себе действующая иммунная система и система вывода из организмов токсинов, работа которой обеспечивается током крови. Зачем же тогда понадобилась еще одна дополнительная система, которая якобы отвечает за вывод токсинов из организма? Может быть, она имеет отдельные выводы из организма, что позволяет разгрузить кровеносную и очистительные системы организма в критических ситуациях? Это бы могло хоть как-то объяснить создание дополнительной выводящей системы. Посмотрим, что пишут про лимфатическую систему в одном из источников. Лимфатическая система – это система, которая в медицинском институте не изучают. Здрасте, приехали. Клетки тканей тела погружены в жидкость, поступающую из кровеносных капилляров. Избыток жидкости всасывается из межклеточных пространств окончаниями лимфатических капилляров и превращается в лимфу. Лимфатическая система своими тонкими капиллярами пронизывает всю структуру организма. Ее основные функции – проведение лимфы от тканей в венозное русло, из межклеточного пространства коллоидных растворов белковых веществ, не всасывающихся в кровеносные капилляры, всасывание воды и растворенных в ней кристаллоидов, образование лимфоцитов, участвующих в иммунологических реакциях и обезвреживание попадающих в организм инородных частиц микробов бактерий. Я отдельно хочу обратить ваше внимание на то, что столь важную вроде бы систему организма в медицинских вузах не изучают. Надеюсь, что после прочтения этого материала вам будет понятно почему, но вернемся к приведенному описанию и попытаемся понять, что там на самом деле не так. Во-первых, утверждается, что задача лимфатических сосудов – Всасывание коллоидных растворов белковых веществ которые якобы не всасываются в капилляры кровеносных сосудов при этом диаметр и тех и других на самом деле одинаковый и там и там имеется вода по какой причине эти коллоидные растворы не должны всасываться в капилляры кровеносной системы но при этом всасываются в капилляры лимфатической системы не объясняется не всасываются вот и все но самое главное, что собранные лимфатической системой вещества выводятся не наружу, а обратно в кровь. Поскольку лимфатические сосуды в конечном итоге выходят в венозное русло, а это значит, что дальнейшим выводом всех этих токсинов и продуктов распада все равно занимаются наши почки и печень. Во-вторых, у лимфатической системы есть один важный недостаток. В отличие от кровеносной системы, у которой имеется собственный насос в виде сердца, который создает постоянный ток крови, у лимфатической системы собственного насоса нет. Лимфа двигается по лимфатическим сосудам за счет находящихся в них клапанах и их постоянного сжатия и расширения при сокращении мышц. Но если лимфатическая система является частью иммунной системы, которая должна выводить из организма токсины и вредные вещества – то у этой конструкции имеется очень серьезный недостаток, поскольку когда организм заболел, то его подвижность минимальна, так как он начинает большую часть энергии расходовать на борьбу с болезнью. Получается, что именно в этот момент лимфатическая система на самом деле толком не функционирует. Как так? А как же вывод вредных веществ из организма, коллоидных растворов? Каким образом организм их выводит из себя во время болезни, когда его подвижность минимальна? И почему мы при этом не умираем от интоксикации? На портале Крамола была недавно опубликована очень интересная статья о лимфатической системе. Когда первый раз читаешь эту статью, то кажется, что узнаешь нечто новое и важное о том, как устроен и работает наш организм. Но это только до тех пор, пока не начинаешь анализировать ее содержание. Читаем. С лимфатической системой мы обращаемся самым непотребным образом, а с нею нужно обращаться только на «вы». Лимфатическая система идет вся снизу вверх и никогда в обратном порядке, то есть с кончиков пальцев и до грудного лимфатического протока. А как нам обычно делают массаж? Правильно, сверху вниз против входа лимфы. А это значит, что нарушаются лимфатические потоки – вы видели когда-нибудь клапаны в лимфатических протоках? Это очень важное приспособление, когда лимфа поднимается, клапан ее пропускает, но тут же захлапывается, не дает возможности обратного хода лимфе. И если хорошенько промассировать нас, как обычно, против хода, то все клапаны просто разрушатся. А теперь внимание вопрос, какое количество людей подвергалось неправильному массажу? Судя по тому, что пишет автор статьи достаточно большое, при этом произошло разрушение клапанов в лимфатической системе а значит нарушился ток лимфы если эта система как нам говорят служит для вывода токсинов из организма то последствия ее разрушения должны быть для этого организма весьма серьезными если не смерть то серьезная интоксикация тканей что должно вызывать весьма болезненное состояние после подобного массажа а теперь вспомните свои ощущения после массажа и пообщайтесь с теми, кто проходил массаж. Как часто после массажа возникали болезненные ощущения, тяжесть во всем теле, слабость? Исходя из собственного опыта, могу точно сказать, да ни разу. Наоборот, мы чувствуем свежесть, легкость, прилив сил. Почему? Да потому что часть структуры паразита во время массажа была разрушена, и его негативное действие на наш организм было временно ослаблено. Еще одна цитата из этой статьи, которая заставляет задуматься. «Удивительно, но в нашей группе были профессиональные хирурги и 50% из них признавались, что никогда не зашивают лимфатические сосуды». Непонятно, чему так удивляется автор статьи, поскольку то, что профессиональные хирурги не зашивают лимфатических сосудов, на самом деле вполне естественно. Они ведь ничего толком про лимфатическую систему не знают поскольку когда они учились в медицинском вузе, им про это ничего не рассказывали, иначе у них могли бы появиться ненужные вопросы по существу. Но главная причина, почему хирургов не учили зашивать лимфатические сосуды, состоит в том, что для выздоровления именно организма человека это совершенно не важно, скорее наоборот. А паразит, обладая очень интенсивным метаболизмом, сам достаточно быстро восстанавливает свою структуру вот еще один факт который говорит о том что лимфатическая система занята в нашем организме вовсе не тем что ей приписывают все ли клетки тканей вырабатывают токсины ответ вроде логичный да тогда как понимать что в плаценте окружающей плод в теле матери лимфатической системы нет что самая важная функция и такая небрежность разве ткани плаценты не вырабатывают токсинов и так далее но кровеносная система в плаценте уже есть. А как же так получается, что типа врожденная лимфатическая система не развивается вместе с кровеносной? Получается, что плод отравляется токсинами плаценты? Ладно, оставим эти неудобные вопросы, перейдем к самому плоду. Выясняется, что лимфатическая система почему-то не развивается вместе с кровеносной. Она закладывается только на 6-8 неделе в виде эпителиальной структуры, тимуса и расселение лимфоцитов по лимфатическим узлам происходит к 12-15 неделе с развитием лимфатической сети и созданием узлов. Что, 4 месяца из плода не удаляются токсины? Или по кровеносной системе плода циркулирует другая кровь? В клетках плода не образуется коллоидных растворов белков, если верить теории про удаление токсинов, то уже через месяц клетки плода должны от этих токсинов погибнуть, вместе с плодом, а тут несколько месяцев. Якобы лимфатическая система удаляет остатки нерасщепленных белков, а мне кажется, что она ими питается, а произведенные ей самой токсины от переваривания расщепления белков выбрасывает обратно в венозную кровь тем самым ничего не удаляя, а повышая нагрузку на систему очистки крови организма. В одном из экспериментов, поставленным автором исходных материалов, он наблюдал, как за пару минут гидра полностью окутывала кусок мяса и прижатую зажимом микроскопа к нему металлическую булавку. То есть, попадая не в зараженный организм, гидра начинает очень быстро расти и занимает своим телом все межклеточное пространство, создавая копию нашего тела из своего. Подключается к синапсам, что позволяет управлять поведением человека, подключаться к гормональной системе, что позволяет контролировать эмоциональное состояние и прорастает в мозгу, блокируя нормальную работу нейронов. До недавнего времени официальная наука утверждала, что в головном мозге лимфатическая система отсутствует. Но недавно нам пришлось признать, что ткани паразита там все-таки присутствуют. А теперь давайте посмотрим на это. Данный опыт был поставлен автором исходных материалов – это питательная среда, с высаженными на ней клетками из голодавшейся гидры, взятыми из собственного тела. Трехдневный полный голод, только вода. С момента высадки до помещения под микроскоп прошло около 15-20 минут теперь скажите мне, могут ли быть в манной крупе такие структуры как на фото в виде сосудистой системы? В манной крупе могут быть максимум гранулы которые и видно, но сосудистой системы там быть никак не может ни при каких раскладах Так вот это и есть та самая лимфатическая система кровеносная система тела гидры, которую там моментально образовала в подходящей питательной среде. У автора опытов, как и у меня, нет ответов на многие вопросы. Все его оборудование – микроскоп юность советских времен. Собственно, сами исследования и опыты он вынужден был прекратить из-за прессинга и крайней тяжести самих экспериментов, как физического плана, нагрузка на все системы организма с неясными последствиями, так и для рассудка. Крайне тяжело, работая в одиночку, сохранить адекватность восприятия и суждений. Тем не менее, уже собрано достаточно много информации, которая позволяет делать определенные выводы и строить гипотезы о том, как устроен и функционирует данный паразит. Если продолжать опираться на аналогию с кишечно-полосными, то у них вырабатываются стволовые клетки, которые потом мигрируют в разные части тела, становясь необходимым элементом – мышечной тканью, стрекательными клетками. Можно предположить, что также происходит и с нашим паразитом. Лимфоциты являются стволовыми мигрирующими клетками. Только функциональность самого тела паразита значительно сложнее. Вот к примеру утверждение официальной медицины, которая лично меня вводит в ступор. Лимфоциты бывают трех типов, вырабатываются в костном мозге и дозревают в тимусе, где и дифференцируются. Это как это? Делается в одном месте, а дозревается в другом. Что это за процесс такой? Что значит дозревают? А что там происходит, когда они там дозревают? Что необходимо, чтобы они там дозрели? Там же происходит и дифференциация. Ну ничего себе! И ни у кого не возникает никаких дополнительных вопросов. А ведь другого такого процесса в теле нет. То есть очень похоже на то, что лимфоциты – стволовые клетки гидры, которые довольно подвижны и имеют возможность питаться в процессе. Кроме того, считается, что цикл миграции лимфоцитов в теле человека 6 часов. Это как раз соответствует циклу питания, так как к 4-6 часу у нас появляется чувство голода. Видимо, именно они в первую очередь набрасываются на еду, и что процесс якобы иммунной активности, которую мы регистрируем в кишечнике при переваривании пищи, в первую очередь является процессом пищеварения гидры. И с настоящим иммунитетом человека никак не связан. Или связан очень слабо. Вот что об этом пишет автор исследования. «Эта тварь жрет все, что может жрать. Остановиться она не может. Чем больше ты будешь ее кормить, тем больше она будет требовать» ощущение голода это ее голод не наш правда это можно воспитать при выработке привычки мало есть и она вроде бы как перестает много требовать именно ей необходимо трехразовое питание в силу очень быстрого метаболизма и невероятного количества продуцируемых клеток в остальном ее повадки отражены в наших паттернах поведения первый из которых привычка регулярно кушать питается она не только тем что мы едим она любит наши гормоны, в первую очередь серотонин, допамин, адреналин и так далее. За счет подключения к нервной системе гидра может простимулировать выделение тех или иных гормонов, чтобы влиять на поведение человека, постепенно формируя соответствующие привычки поведения. Например, как в случае выработки допамина при наполнении желудка, причем не чем-нибудь, а пригодными для нее в достаточном количестве продуктами. К примеру, если поесть салата зеленого в количестве примерно равном куску мяса с макаронами, то в случае с салатом приятное ощущение сытости не приходит, а в случае мяса с макаронами оно есть. То есть выброс дофамина происходит только в случае с мясом с макаронами. Если продолжать упорствовать с салатом, то вместо грубого кайфа по сытости можно заметить чуть слышное, очень светлое ощущение силы, которое прогрессивно усиливается и может доходить до вполне ощущаемой телесной эйфории. Для людей, пьющих алкоголь, это переживание недоступно, оно очень тонкое, но именно оно является эталоном для понимания процесса отступления гидры. Это ощущение работающего иммунитета, облегчение состояния организма. Отдаленное это ощущение можно сравнить с ощущением во время подтягивания затекшей спины. Такое ощущение появляется сразу после занятий йогой, тайчи и чуань, и все это из своего личного опыта, сравненного с ощущениями других людей. А в случае с и чуань указано и пояснено мастером. Также оно похоже на ощущение сладости от продолжительной молитвы. Правда, святые отцы говорят, что не ради этой сладости надо молиться, но это также имеет физиологическое объяснение. Гидро паразитирует на большинстве наших привычных мыслительных процессах обуславливающие паттерны поведения, которые и являются сутью греха. «Грех – это привычка», кажется, Будда сказал это. Наш так называемый внутренний диалог состоит из роящихся в голове мыслей, продуцированных этими паттернами, повторяющимися по кругу в виде навязчивых конструкций. Молитва начисто вычищает и замещает этот диалог, и при усердной молитве достаточное время некоторые паттерны дезактивируются или отмирают, таким образом гидро отступает, как и в случае с голодом. То есть тут воздействие идет через отключение контуров управления сознанием. То есть на самом деле гидра не является примитивным существом как большинство обычных паразитов это очень крупный организм занимающий в теле человека до 90 межклеточного пространства и состоящий из огромного количества клеток которые демонстрируют весьма сложное поведение даже когда они автономны при этом эти клетки не просто объединяются внутри нашего тела в единую структуру они на самом деле формируют параллельные независимые структуры обмена веществом, энергией и информацией, которая находится вне нашего сознания и чувствования. Поскольку это именно щупальца гидры, подключены к синапсам нашей нервной системы, а не наоборот. Поэтому гидра может слышать наши чувства и мысли, а мы ее нет. Но самое главное, что есть факты, которые говорят о том, что паразиты в человеческих телах на самом деле не являются автономными. Они объединены между собой в единую сеть, являются этаким суперорганизмом, большим роем наподобие пчел или муравьев. При этом данные организмы сами по себе должны обладать определенным уровнем сознания и разума, иначе бы они не смогли контролировать столь сложное разумное существо, как человек. В отличие от автора исследования, который считает, что каждая отдельная особь паразита очень разумна, я лично считаю, что сама гидра не может обладать мощным сознанием и разумом, поскольку у нее нет для этого соответствующих структур, которые должны быть соизмеримы по своей сложности и объемы с мозгом человека. Но вполне вероятно, что гидра, получив контроль над телом человека, может начать использовать ресурсы его мозга в своих целях. Скорее всего, этим фактом и объясняется так называемое раздвоение личности, а также случаи с так называемой одержимостью, когда тело человека оказывается захвачено некой другой сущностью, а собственная душа человека теряет контроль над своим телом. Но множество источников также указывают на то, что кроме простых сущностей, являющихся паразитами в телах людей и животных, в данной системе присутствует некая суперсущность, аналогичная матке пчелиного роя или муравейника. И эта суперсущность уже обладает очень мощным разумом, который мощнее, чем разум отдельно взятого человека. Видимо, эту сущность и следует называть сатана или дьявол. Когда мы в свое время общались с представителями предыдущей цивилизации, то они рассказали о том, что раньше души перерождались в новом теле без потери памяти предыдущих жизней, что делало человека фактически бессмертным. Смена тела для души была чем-то вроде смены старого изношенного костюма на новый для нас сейчас. А вот что об этом пишет автор материалов. Примечательно, что в современных религиях реинкарнация подается как что-то не совсем хорошее отрицается иудейством и христианством а в буддизме является центральной работой по освобождению от нее что примечательно высшие формы буддийского делания а их три типа сопровождаются уменьшением размера тела от 30 до 70 процентов в момент смерти если я не ошибаюсь часть тела куда-то улетает в своих опытах я заметил феноменальную способность некоторых клеток паразита к перемещению я бы назвал это телепортацией, то есть паразит умеет телепортироваться. В сочетании с прокламируемой необходимостью остановки реинкарнации, я прихожу к выводу, что это полностью вызревшее тело паразита, взрослая особь, уходящая куда-то. Исходя из нами разделяемых во на устройство Вселенной и ее божественной сути, Реинкарнация в устроенном по божественным правилам мире – это радость, ради которой существует многое, если вообще не все, а не череда страданий в самсаре, от которой надо освободиться и прервать божественную цепь перерождений, на деле прервав тем самым нашу эволюцию божественного. Вывод сегодняшний буддизм также отравлен, как и сегодняшнее христианство. Князь мира сего Сегодня наша планета – это вотчина гидры. Наши тела – источник энергии и пища для вызревающей личинки. В норме с человека снимается гигантское количество энергии за жизнь, при этом тело человека выдерживает при такой нагрузке около 70 лет. И то только в последнее время благодаря усилиям медицины, которая частично научилась компенсировать разрушение человеческого тела паразитом, что позволило поднять продолжительность жизни. Когда человек умирает, умирает и особь гидры внутри. Это именно она начинает разлагаться первой. Но в идеале, если она вызревает, поедая тело и замещая его, то при достижении зрелости куда-то телепортируется. Отсюда и три вида сегодняшней буддийской реализации, с уменьшающимися вплоть до 30% от своего размера телом при телепортации и декламируемую суть человеческого бытия – прекращение цикла реинкарнаций. С точки зрения личинки так и надо, не парься, прими мир таким, какой он есть, однако согласно разделяемой нами модели мироздания цикла воплощений, часть божественного замысла, если не его суть, необходимая для самой реализации замысла. С другой стороны, христианство, отвергая реинкарнацию, пока еще проповедует борьбу и освобождение от лукавого, то есть читай гидры. Мое убеждение основано на изучении герметических источников личных наблюдениях и опытах над самим собой. Впервые заметил появление паразита почти 30 лет назад и сегодня у меня есть инструментальное подтверждение. Безусловно, я допускаю возможность ошибки и ложной интерпретации, хоть и результаты некоторых опытов ошеломляют. Сегодня я уперся в целый ряд проблем технического, социального и легального плана которые не позволяют продолжить те немногие материалы что у меня есть я постепенно обязательно вышлю паразит является основным источником болезни у людей в его теле отдельном от кровеносной системы нет иммунитета кроме его собственного и очень слабого в его теле плодятся и развиваются многие микроорганизмы и грибы развивая большие колонии которые отравляют организм продуктами своей жизнедеятельности и умершими тельцами. Именно на этом этапе возникают опухоли, защитная реакция организма на часть тела с такой колонией, отделяющая это место разными типами соединительной ткани, в частности раковой. Скорее всего, рак – это не болезнь, а здоровая реакция организма на болезнь. А болезнь – паразит, а не грибки, что в нем живут, опять являясь следствием. Возьмем энцефалит. Раздражитель попадает к человеку в кровь и начинается первая стадия болезни, которая имеет признаки обычного ОРЗ или гриппа. С этим организм легко справляется в течение нескольких дней. Потом в течение периода до месяца вроде как ничего нет, но болезнь прогрессирует и поражает синапсы и другие нервные окончания. Начинается вторая стадия болезни, которая в 50% и более приводит к параличу или серьезным нарушениям психики что характерно на этой стадии врачи ничего не могут сделать только разводят руками то есть сначала раздражитель побеждается организмом но при этом затем где-то в организме продолжает развиваться и таки поражает синапсы это как так это где он там размножается где его не может достать иммунитет который его вроде бы уже придушил когда он был в крови медики разводят руками мы не знаем а вот гипотеза гидры прекрасно объясняет феномен Тело гидры не пересекается с кровеносной системой, иначе иммунитет бы ее уже задушил. А в самом теле гидры, в котором есть очень слабый собственный иммунитет. И это ее слабый иммунитет не справляется с раздражителем энцефалита, который в конце концов начинает разрушать ее собственное тело. В случае с энцефалитом это места подключения к синапсам в мозгу. Когда происходит разрушение тела гидры, в этих местах открывается доступ иммунитета человека непосредственно к раздражителю энцефалита. Начинается борьба иммунитета с последствием разрушения тела гидры и с массивной гибелью сопряженных нервных клеток человека. Но когда иммунитет справляется с последствиями, собственно ткани человека уже безвозвратно разрушены и человек превращается в безнадежного инвалида. Аналогию можно проследить с некоторыми другими инфекционными заболеваниями. Нам рассказывают, раздражитель попадает в организм и начинает инкубационный период. А где это он проходит весь этот период? В крови, в тканях? Ничего подобного, везде, где есть кровоток и есть иммунитет. Там зараза душится на раз-два. А вот спокойно и привольно размножается она как раз в топологически изолированном теле гидры до той поры, пока не достигнет критической массы, которая приводит к началу массового отмирания тканей гидры. В итоге все эти токсины и продукты распада оказываются в крови и наступает токсический и бактериологический шок, с которым ни иммунитет, ни дренажные способности организма человека справиться уже не в состоянии. Также стоит вспомнить средневековые картинки чумы, черные язвы лимфатических узлов. И опять от заражения до острой фазы есть фаза инкубации. А где собственно инкубируется? Почему сразу в момент заражения не происходит весь этот последующий ужас? А потому что иммунитет прекрасно справляется с вирусом в крови потому что инкубируется все в теле гидры и уже с этим количеством вирусов и их токсинами с токсинами разлагающегося тела гидры ее убитым вирусами клетками организм справится не в состоянии еще одна цитата из материалов автора первоначального исследования повторюсь изученный нами механизм иммунитета является в большей части механизмом питания и защиты гидры Вполне возможно, большинство земных микроорганизмов не причиняют никакого вреда собственному человеческому телу и реакция иммунитета на эти организмы нам не ведомы. Однако гидра как более низшее существо не имеет такой защиты и сильно болеет от большинства микроорганизмов, которые ее нещадно атакуют и паразитируют на ее теле. У меня была мысль, что вирусные эпидемии – это способ передачи информации между особями гидры, своеобразная прошивка ДНК, прививка. Точно так же, как прививки, способы обезопасить именно гидру. Основываясь на моем выводе, что большая часть изученного нами иммунного процесса является иммунным процессом гидры. Таким образом, мы помогаем гидре выжить в наших телах. Все ли вирусы являются способом общения гидры или часть из них направлены против нее, я не знаю, но допускаю такую возможность. Мы как-то обсуждали вариант, что часть из вирусных эпидемий могли быть попытками предыдущей цивилизации победить паразита с помощью специальных разработанных вирусов. Интересная тема. Весь исторический процесс и вся наша жизнь – незримый фронт борьбы между ура и нами как его коллективом воплощений и Гидрой, коллективом воплощений сил, стоящих за ней, возможно, цивилизациями анти-Ра, не знаю, как их назвать и называть не хочу. Поэтому все, что происходит на планете, это действие либо одних, либо других сил. Так, массивная ядерная орбитальная бомбардировка Земли, которая имела место быть, по мнению некоторых альтернативщиков, 200 лет назад, Скорее всего была санитарной зачисткой Земли после отбытия всех незараженных. Однако часть людей выжила и начался уже эксперимент, частью которого мы теперь являемся. Под статьей есть много интересных комментариев. Не стал их зачитывать. Тем, кто хочет продолжить изучать этот вопрос, рекомендую их почитать.